Ты понимаешь, что это такое? Да, да. Мы, мы вот тут система, как. голову ломаем всем, всем, всем миром, как нам это, в системе прописаться в качестве живых, а тут они сами прописывают. Кодовое имя ученица К. У меня вот такие глаза были, когда я это увидел. Вот такие чудеса. Тебя это не смутило, что кодовое имя? То есть это коды. И спросили, как к девочке обращаться. Я сказал, обращайтесь по имени. Полный статус прописать. Да, то есть ваша коллективная воля. Это вообще неприкосновенно. По термометрии перестали трогать. На меня учителя по-другому реагируют. Как? Самый горячий пирожок, самая важная новость. Это весь город уже знает об этом. В коллективе, где есть хотя бы одна женщина, новость распространяется мгновенно. Но там, как мне сказали, ученица или ученик номер один. Это же номер. Номер присвоили. Ты понимаешь, что такое? Завербован такой-то шпион. Фио скрыто. Кодовое имя такое-то. Понимаешь? зашифровали, а это преступление против человечества. Получается, им это все нафиг не надо? Раз они это все уничтожили, все эти данные, то они им нафиг не нужны для нормального функционирования, правильно? А зачем они их собирают? Возможно, на этой основе какие-то векселя были созданы. Живой советский человек, суверен мужчина, собственник имени. От руки красной пастой, да. То есть, главное, чтобы подпись не как в паспорте. Ну, как только я перевернул и начал крест рисовать, у них появилась реакция. Все, я лонжи закрыл. Мне такое впервые прислали. Я тебе точно говорю, что весь город уже в курсе. Более человеческое отношение. Попробуем. Нет, не пробовать. Делать или не делать. Хорошо. Это слова йоды, не мои. Говорит. Дальше у нас очень интересная тема. Про ученицу кодовое имя ученица к сейчас вы поймете о чем речь идет очень интересная тема будет отдельное видео сейчас просто вам вкратце это все расскажу пикарный такой документ мне прислали в общем на меня вышел человек и сказал что он написал запрет на обработку персональных данных в отношении своей дочери которая учится в первом классе ему пришел вот такой ответ не просто ответ, а юридически грамотно оформленный, согласно законодательству РФ. И читаем внимательно, да? Вы просто, я в шоке был вот, от таких формулировок. Муниципальное бюджетное образование, лицей номер 35, город Ставрополь. Буквально недавно, 11 февраля, приказ о ликвидации персональных данных. В связи с поступившим заявлением об отзыве согласия на обработку персональных данных от родителя, учащейся первого класса, ну дальше, наверное, Фио идет, или ОФ. живого советского человека, суверен мужчины, собственника имени такой-то, ну тут, наверное, тоже это Фио персона приказываю, то есть смотрите, а и печать директора, смотрите, директор признает живого мужчину, нормально, а смотрите, как расписывается, согласно ГК 19, то есть с это фамилию пишут от руки, все как положено. Ну, Единственное, инициалы не расписали, но хотя бы фамилию написали. То есть берут на себя ответственность, печать, все, все как положено. И круглая, и живая, и штемпель, и копия верна. Все нормально. Юридически это грамотно составленный документ. Читаем дальше. Самое интересное впереди. Приказывает создать комиссию по уничтожению бумажных и электронных носителей, хранящихся персона... хранящих персональные данные. Учащийся первого класса в составе, дальше идет председатель, так заместитель директора. Заместитель директора, уполномоченный по правам ребенка, расписывается. О как! То есть тоже вот это вот все признают живого советского человека. Специалист по кадрам. Акт уничтожения персональных данных предоставить в учебную часть трехдневный срок. То есть это все быстро происходило. Закрепить за учащийся первого класса, тут скорее всего имя, отчество, фамилия, Кодовое имя ученица К. А? Как он такое? Кодовое имя ученица К. У меня вот такие глаза были, когда я это увидел. Это похоже на, на какой-то шпионский сериал. Как мне потом поведовали, это очень похоже на документ, который... Обычно составляется полицейскими там или какими-то спецслужбами в отношении этих так называемых э, скрытых агентов или информаторов. Короче, ФИО прячут таким образом и присваивают кодовое имя. То есть, э, некий информатор под кодовым названием такой-то. Какой-то шпионский сериал, вы смотрите. Кодовое имя, ученица, ученица с большой буквы. Ученица К. Точка. Вот это да. Так, классному руководителю изменить данные в личном деле. Вести строгий контроль в учетной записи системы Аверс изменить ФИО, обучающийся на кодовое имя. То есть она там теперь будет записана ученица К. Так если можно на ученица К. поменять, так можно, значит, и на живая девочка такая-то. Значит, можно и не только в системе Айверс, но и в системе РАИ-БД, который использует полицейский, изменить на живой мужчина, хозяин имени Антон. М? Как вам такая идея? Еще раз показываю. Изменить ФИО, обучающийся, на кодовое имя. И вести учет успеваемости и посещаемости, как и прежде. Так, информировать врача, закрепленную за лицеем, о необходимости уничтожения носителей, содержащих любые персональные данные. Ученица первого класса, ну тут это, скорее всего, это имя, общество, фамилия. Так, ответственность за выполнением данного при... приказа оставляет за собой. Ну, забыли просклонять слово «приказ». Так, а вот тут, тут уже не по ГК РФ. То есть, директор на себя ответственность не взяла, а взяла некая другая женщина, которая заверила данную копию. А дальше идет список, вот он акт, об уничтожении персональных данных 12 февраля. То есть они прямо на следующий же день это сделали. Комиссия в составе таком-то рассмотрели в воле заявления законного представителя, живого советского человека, суверен, мужчины, собственника имени такого-то. Комиссия было произведено уничтожение следующих документов. Копия свидетельства о рождении, копия страниц паспорта матери учащихся, с личными данными, регистрацией места жительства. Копия страниц паспорта отца, учащейся, с личными данными, регистрацией места жительства. То есть копии ради... паспортов родителей были там. Это не все. Личное дело учащейся, с личными данными, регистрацией места жительства, личными данными родителей, заменено на личное дело под кодовым именем. Представляете себе дело? Это... Ну прям какой-то сериал про этот. 17 мгновений весны. Характеристика на ученицу к согласие на обработку, на обработку персональных данных учащийся содержащие личные данные матери учащийся вот тут неясно то ли дочка дала согласие то ли мать за нее так копия снилс содержащие личные данные электронные данные системы аверс для ведения учета успеваемости запись произведена под кодовым именем. Ученица К. Так, уничтожение информации произведено путем измельчения и удаления данных из системы Эж. Гарантирующим полное уничтожение персональных данных. Ну, я сомневаюсь, что информацию в электронном виде можно как-то измельчить. Это как так? Так, основание для уничтожения персональных данных, волеизъявления родителя, учащейся воле изъявление акт составлен в двух экземплярах подписи о о председатель комиссии написала согласно гк 19 рф свою фамилию отлично и здесь тоже самое отлично все документы имеют юридическую силу вот такие чудеса всем привет Это ну, запись стартовал Смотри, угу. у меня несколько вопросов вот по, по этому документу, который они составили, приказ да, о ликвидации персональных данных. Но то, что он юридически, грамот, <coughs> юридически грамотно составлен, это, это факт. То есть они это, юридическую силу придали данному документу. То есть они тут это, фамилии расписали, заверили, да, более-менее да. нормально. А, меня интересует, почему они, ты обратил внимание, что они присвоили кодовые... Кодовое имя учени... ученица К, причем с большой буквы. Конечно. конечно. Тебя это не смутило, что кодовое имя, то есть это код? Э, смотри, ситуация какая. Э, система каким-то образом должна э, видеть этого человека. То есть, если не будет никаких имен, то система не сможет с этим человеком работать. А они как-то согласовали с тобой вот это ученица К? Нет, не согласовывали. А ты... У нас уже был. Подожди, подожди. А у тебя есть, у меня вот такая сразу мысль возникла, ну, взять им, написать в улья что я хочу, чтобы там было не кодовое имя, а под именем, то есть, живая, живорожденная девочка, там, допустим, Светлана, ну, Екатерина, вот тут по букве К подходит, Екатерина была, это, это, к ней обращались, допустим, Екатерина из рода Ивановых, дочь там, Ивана, вот так вот, чтобы это как бы по-славянски более-менее. Вот там как ситуация была? Ко мне подошли, угу. когда передавали это письмо, и спросили, как к девочке обращаться. Я сказал, обращайтесь по имени. То есть, в школе к ней будет обращаться, ну, как к человеку, к живому, к живой девочке Кристина, или там Екатерина, или там еще как-то. Вот. А в самой системе будет за ней закреплено вот это кодовое слово. Я не знаю, имеет ли смысл в систему вводить э, живая девочка такая-то, из рода такого-то? Так имеет. Смотри, я что просто сообразил сразу, если, угу. если вот у них тут есть система какая-то, да, это учета электронного, аверс, так называемая, да -да -да. если, если они туда могут ввести вот эту вот ученица К, причем с большой буквы, э, то почему они не могут записать туда ж, живая, живорожденная девочка? Екатерина, с собственным именем Екатерина, из рода Иван, Ивановых. Я понял, понял. Ты понимаешь, что это такое? Да, да. Мы, это, мы вот тут система, со, со, да. голову ломаем всем, всем, всем миром, как нам это, в системе прописаться в качестве живых, а тут они сами прописывают. Угу. Честно говоря, не думал так. Так ты подумай, это же очень важный момент. Благодарю, да. Это хорошая, э, хорошая идея. Пиши воля, я подумал. Пиши да, да, да. Ты, ты это. Я хочу, чтобы это, э, вот это ну, ты не пиши вот про это кодовое имя ученица К. А, ты вообще можешь написать запрет. Я хочу, что Я налагаю запрет, короче, на, на любые кода, там, шифры и кодовые имена, и uh -huh. в том числе кодовое имя ученица К. Я хочу, чтобы это. В системе оно, это было прописано. Живая там, ну, сам подумай, как у тебя срезонирует твое это, угу. внутреннее ощущение. Согласуй с дочкой, согласуй с женой. И ну, вместе... я понял. Полный, полный статус прописать. Да, и, у, и ты и вы даже это, там и жена может расписаться, и дочка. То есть, ваша коллективная воля. Это вообще неприкосновенно. Ясно? Хорошо, хорошо, добро. Подумаю над этим. Так, Идея ну, хорошая. Ты мне скажи, как это со слов дочки что-то изменилось в школе, отношение к ней? Э -э пока сложно сказать, потому что буквально несколько дней всего прошло. Ну как несколько дней? 11 числа уже 24 е 13 дней. Ну там-то э -э там выходные были. По термометрии перестали трогать, но я еще и писал запрет на термометрию. Вот... Сказать, чтобы поменялось, ничего не могу сказать. Отношение То, что на учит... меня в учителей на меня учителя. Чего? На меня учителя по-другому реагируют. Как? Вот когда захожу в школу, mm. сразу несколько человек подходят. Зачем? Да подходят, спрашивают, что да как. Отношение более человеческое, могу так сказать. Но оно, как тебе сказать, вынужденное или искреннее? не смотрел под этим углом не могу сказать точно Да как не смотрел это самое важное еще особо не общался честно скажу вот так у меня сходи сегодня пообщайся скорее... ё-моё ты зачем вот это все сделал это как говорится тоже очень важная составляющая у меня сегодня еще будет ним обращение вот как раз пообщаюсь ну а когда ты заходишь, как они тебе обращаются? Живой советский человек, суверен мужчина? Нет, нет, никак не обращается, а -а -а. Потому что когда захожу, в основном там учителя, э охрана, они не очень в курсе про это все. Да в курсе, Нет, так курсе. ко мне ты никто че? не обращается. Ты че? Да, ты что ты мне рассказываешь? Такие вещи сразу доносятся, это как самый горячий пирожок, самая важная новость. Это весь город уже знает об этом. Возможно. Да невозможно, я тебе точно говорю. Коллективе, ну, где нас... есть, в коллективе, где есть хотя бы одна женщина, новости распространяются мгновенно. Да. да. У нас э, прецедент какой был? Э -э, я встречался с одним человеком в Ставрополе. Я не первый здесь такой. Э -э, в одной из школ был прецедент. То же самое запретили персональные данные. Но там, как мне сказали, ученица или ученик номер один. Теперь номер? Вот так... Да. Да. Вот это вообще жесть. Ни в коем случае нельзя это делать. Это же номер. Номер присвоили. Ты понимаешь, что такое? Ну, я этих людей не знаю. У меня связи с ними нету. Это вот через третьи руки дошла информация. То есть прецедент был создан не мною. Я просто как расширил окно. Просто когда я увидел вот это вот кодовое имя ученица, К, у меня сразу это, вспомнился этот фильм 17 мгновений весны. То есть на этот, завербован такой-то шпион, ФИО скрыто, кодовое имя такое-то. Понимаешь? Зашифровали. И то же самое в этих. Подумать. Надо подумать, да. Как И то разумею, же самое говорит? в этих концлагерях было. Ни имен, ни фамилии, ничего. Только номера на груди. Номер такой-то явился. А это преступление против человечества. Согласен. Так вот тебе вот обязательно надо что-то с этим сделать. Потому что у тебя сейчас дочка ходит по этой системе под кодом именем. Даже если они там внутри все знают в школе, что к ней нужно обращаться по имени, там, допустим, Екатерина. А любая, другая, там, со стороны, любой или это поднимет данные вот из этой системы, и он увидит кодовое имя К, ученица как. К ней и так и будет обращаться. Ее так и запомнят, что написано пером, то не вырубить топором. Так mm -hmm. вот, надо прописать именно, что она живая, живорожденная девочка. Я уже понял идею. Попробуем. Нет. Подумать нам. Нет, не пробовать. Делать или не делать. Хорошо. Это слова йоды, не мои. Говорит. Вот ты мне скажи, вот я посмотрел список, да, сколько документов они У -у -у. уничтожили. Тут какие-то копии страниц паспорта, там согласия, снился. Вот получается, им это все нафиг не надо. Правильно? Ну, это все при поступлении в школу, когда договор подписывается, они берут копии паспортов. И снился, я так понимаю, это снился ребенка. Нет, так я тебе не о том. Я тебе говорю, что раз они это все уничтожили, все эти данные то они им нафиг не нужны для нормального функционирования, правильно? В общем-то, да. Ну, а зачем они их собирают? Хороший вопрос. Для контроля. Если можно собрать, чего не собирать, как говорится. Да нет. Просто так ничего не делается. Даже мухи не плодятся. Понятно, падаются. понятно. Чем больше, чем больше знаешь об объекте управления, тем легче управлять. Нет, тут, скорее всего, другое. Тут создание учетных записей и, как тебе сказать... Возможно, на этой основе какие-то векселя были созданы. Ну, для векселя не нужно персональные данные такие расширенные. Там достаточно имя, отчество, фамилия. Ну, там ограниченные персональные. А здесь собираются, я так понимаю, все. И медицинские данные, и об образовании, и психологические данные, семейные данные. Понимаешь, тут не только для векселя. Я думаю, что задача более глубокая. Так, а само волеизъявление ты как это заполнил? Что ты написал? Роспись какую-то поставил. Я писал красной ручкой все. Uh -huh. Вот смотри. Живой советский человек, суверен мужчина, собственник имени. Дальше знак копирайта. Uh -huh. Двоеточие имя, двоеточие отчество и двоеточие фамилия. Uh -huh. Вот как у Мецлера, у Димы. С маленькой я это писал имя, отчество, фамилия. Нет, с большой. Но не капслоком. По правилам русского языка писал. Угу. От руки написал, да? От руки красной пастой, да. А так, а потом вписал имя, отчество, дочь. Да, потом в тексте, вот где э, моя дочь, живая девочка, и тут писал то же самое. Имя, отчество, фамилия. Ученица такая-то. Угу. Дальше внизу где все имущественные и иные права сохранены без ущерба вот там строчка я написал подожди э -э -э. подожди да все да тобой а? прям правду говоришь <Zone> <file> я никогда так не чихал сейчас подожди секунду давай давай так подожди сейчас я допишу этот имя имущество фамилия да вот для девочки так, потом по тексту, что тут еще есть? Вот тут перед, в самом конце, тут что-то перед все имущества и иные права сохранены без ущерба. У тебя тут прочерк стоит, там что, роспись? Это, нет, вверху я написал день. Как написал? Циферка. Число цифрой, потом февраля словом и цифрами год. Ага. А внизу в самом роспись как поставил? Просто имя написал. Как? Ну, допустим, Иван, и все? Да, да. С большой, с маленькой буквы? С большой буквы. То есть, главное, чтобы подпись не как в паспорте. Вот, я так понимаю, это имеет тоже значение. И то, что имя присутствует. Это ГК-19 действует, приобретает права под своим именем, отчеством. Да-да. Я сейчас тоже начал писать имя, отчество, фамилия, а также через двоеточие, только маленькими буквами. И не так, как в паспорте. То есть э, я пишу он-тон. Mm. Так, ну я документ подготовил. Я советую маленькими все писать. Как уже народ решит, пускай сами решают. Так. Тут еще момент. А. Э, смотри, важный момент. Когда у меня это письмо э, принимала секретарь, mm -hmm. она, как обычно, поставила штампик вот и просто подпись. Требовать нужно, чтобы полностью расшифровали подпись. Должность указали, того человека, который письмо принимает. Тогда это имеет юридическую значимость. Вот да. это важно. Да, да, да. Чтобы она штемпель поставила, я, я тоже всегда требую <как> имя, отчество, фамилия полностью, без инициалов. То есть, э, чтобы она от руки это все нарисовала. Потом поставила роспись, дату, время, э, название должности и штемпель. И номер это, входящего. Угу. Ну, вот у меня все это стоит, кроме э, одного. Все-таки написала инициалы. А, вот Там. это плохо. Ну, если ну, она фамилию написала, то это уже фамилия хорошо. Фамилия написана, да. да. Фамилия и инициалы. Должность расшифрована. И подпись. Угу. Как минимум должна написать фамилию от руки. Как минимум. Да, от руки. Все написано. Угу. Я сейчас в садик такое же пишу волеизъявление. Немножко я э, внес коррективы небольшие. Угу. Вот внизу я теперь пишу, ссылки на законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации не являются акцептом этих законов и нормативно-правовых актов. Угу. Вот такую строчку я решил добавить, потому что есть мнение, что когда ссылаешься на... Законодательство, ты его тем самым признаешь и акцептируешь. Так у тебя же его написано без акцепта. Это, это и перекрывает. Возможно, но я решил еще прописать. Да невозможно. Ты, раз ты автор, ты имеешь право трактовать. И в любом случае, если ты это осознаешь, uh -huh. ты можешь это пояснить. Все. Логично. Логично. А, поясни, пожалуйста, что такое регресс? Без регресса вот у тебя написано. Это из вексельного права. Это, это я в курсе, что это означает в двух словах? Э, в двух словах это чтобы не стать соответчиком. Mm. Я не знаю, что делают по вот этим документам. Как они с ними поступают, я не знаю точно. Есть предположение, что из этого они могут сделать вексель. Запросто. Вот. Чтобы, чтобы этого не произошло, пишу безоборотный индосамент и указываю вот эти вещи. Ты правый нижний угол не закрывал? А он у меня закрыт. А чем ты его закрывал? А там же э, имя мое написано. Ну, ты его стараешься в самом нижнем правом месте, да? Да, да, да. Вот ниже, насколько позволяет принтер напечатать низко, настолько я печатаю. Самая нижняя строка. Не-не-не, там... это надо еще отдельно это, от руки закрыть прям самый уголочек. Я обычно там пишу двоеточие, вон тон -то с маленькими буквами. А, нет, такого не делал. Закрывай на будущее. И обратную сторону тоже закрывай. Как минимум крест на всю страницу за, за, за, с обратной стороны. И также правый да, нижний да, угол закрыть и, именем. Я не крест, я вот букву Z поставил. Ну, можно Z, но ну, так, оп. чтобы закрыть правый нижний угол. Хорошо, буду иметь в виду. Потому что я тебе говорю, я когда в психушке заполнял волеизъявление на, на отказ от вмешательства, они. я там писал... Я живой мужчина, хозяин меня Антона. Вообще ноль реакций. Но как только я перевернул и начал крест рисовать, у них появилась реакция. То есть они надеялись из, из моего волезявления сделать вексель. Но когда я там крест поставил, и все, я Лонж закрыл. Угу. Ну молодец, я тебя поздравляю. Ты создал, ну, как бы, ну, Благодарю. в моем мировоззрении прецедент однозначно. То есть я, я, мне такой впервые прислали. Ну, единственное, что мне не понравилось, это вот это кодовое имя ученица. К. С ним надо что-то делать обязательно. Подумать надо, да. Подумай. И это, ты что, обязательно узнай, что там, какая реакция. Поговори с дочкой, что там, как изменилось отношение. Поговори там, я не знаю, сходи на родительское собрание, посмотри, понаблюдай. По-любому там это пошла какая-то эта реакция. Я тебе точно говорю, что весь город уже в курсе. Ну Вот э, только могу сказать, что по-другому разговаривают. Более человеческое отношение. Специально, не специально, не могу сказать. Вынуждена. Скорее всего, все в курсе, да. Вынуждена, потому что это высшее Возможно. руководство донесло. Возможно. Так, ну все, у меня все вопросы. Благодарствую. Если что, на телефоне. Созвонимся, поговорим. А, твои контакты могу дать или не стоит? электронную почту да, я прислал тебе просто не всегда есть возможность по телефону разговаривать добро хорошо а по почте пожалуйста я отвечу добро у меня сейчас у меня сейчас вот задача написать такой же в детский сад на сына я уже написал сегодня забыл отнести и в поликлинику хочу то же самое, чтобы перестали обрабатывать персональные данные, в том числе медицинские, и забрать медицинские карты. Тут же, детей. тут же, подожди, тут, вот это не, не случайно ты забыл отнести, а тут же волеизъявление на как именовать, как обращаться, как уч вести учет. Да, согласен, уже, уже перепишу сейчас. Согласен. И неотъемлемая часть подшивая, сшивай нитками, <пух> закрывая обратные стороны крестами, это... Делай по-моему все. Это очень важно. Согласен. Смотри, информация такая проскочила, что карты, которые хранятся в поликлиниках, угу. они без нашего ведома заполняются. То есть нам могут оказывать какие-то услуги. Не встречал такую? Чего? Да сплошь и рядом. Мне вон ну эти... Вот. А всякие афганцы, ветераны там боевых действий говорят, пришли, это, узнали, что можно получать какую-то льготу, типа там... Ну, сухпайок, там еще что-то. Приходят, а говорят, а вы все получили, вы уже 5 лет все получаете. Вот ваша роспись. Класс. Ну, вот карты хочу забрать, чтобы туда не вносили никакие записи. А, так это обязательно надо забрать. Вот. На все время не хватает, поэтому по чуть-чуть. Как-то так. Все тогда на сегодня? Да, благодарствую. Взаимно благодарю. Все, всего хорошего. Давай, счастливо.